Всем привет дорогие друзья, с вами Буян, жена Елена, она же с плюс Буяном, что я хотел сказать друзья, подписывайтесь на наш канал, на нашем канале будут стримы по игре Панзар, в основном также будут стримы по игре Тото, Сталкер, вот я сейчас снимаю, ну и многие другие будут игры, все, всем пока, подписывайтесь на наш канал.